Дорогие друзья, всем доброго времени суток. В общем-то, хотел сказать то, что CSGO это шикарная игра, это просто идеальная игра, ради которой в 5 часов утра 29 мая я должен сидеть и записывать данный ролик. Но в чем суть? В общем, 28 мая был выпущен новый эксплойт. Точнее, он был выпущен в паблик, потому что он есть уже давным-давно у вроде разработчика OneTap. Суть заключается в том, что в Valve не предусмотрели способ фильтрации пакетов, которые посылают им на сервера. Соответственно, можно посылать огромное количество пакетов, и тем самым сервера будет дико лагать. В общем-то, мы сегодня мы проверили то, как вообще этот эксплойт работает, его обнаружили совсем недавно. И, в общем-то, пока мы проверяли, один эксплойт пофиксили. Это эксплойт на краш сервера. Но эксплойт на полный фриз сервера, то есть... То, что сервер просто зависает у всех, кроме одного человека, который это делает, он работает. Поэтому на протяжении где-то, наверное, часов двух-трех мы разбирались в этой теме, наснимали материал, и сейчас я вам его покажу. Сначала я поговорил с человеком, который сделал этот крашер и выложил его в паблик. А, вот весь крашер, всего несколько строчек. Ага, что происходит? А, ты вызываешь функцию отправки пакетов игровую, она отправляет пустой пакет. Она спамит пакет, а сервак там ломается, не может его обработать. Не все так просто? Да, не идиот. Ага, и как это можно исправить? Да, проще говоря, просто добавить фильтрацию пакетов в какой-нибудь. Был такой случай недавно. Ну, как недавно, год назад, когда отправлялся инфицированный пакет, в Амвар добавляли обход патруля, и они добавили просто проверку на этот фильтр. На этот инфицированный пакет. Проще говоря, теперь он не принимает невалидный пакет. Но только не по этому каналу. Вот, смотри. все нормально, да? Вот. Потом мы, короче, ага. заходим вот сюда. Включаем лак крашер. Вот сюда, окей. Okay. Нажимаем на Е. E. И... Все, со мной проблемы. Что-то мне казалось, он не должен таким образом падать. Он просто должен зависать и не падать. Это именно он падает. Он уже упал. Причем, смотри, вот он. Не, слушай, может это вм ММ работает? Может это просто. Скажу, в кажуалах не работает теперь. Слушай, я, я не знаю, может, они, может типа они же не могут все сразу же пофиксить? Могут, так и делают. А время идет, смотри, время идет. Да, это нормас. Смотри, а, и он идёт попробуй и попробуй Попробую лобычки. Смотри, смотри. А время идет. Да, да, да, да, да, Сервак упал. Сейчас погоди. Получается, время идет, а я зайти не могу. Так, смотри, сервер фризер, нажал на и, нажал на и еще раз. И у меня начались большие проблемы со спрятием реальностью. Отлагал, он типа стрие, то есть получается, он отжимает и отлагивает. Вот. Да. Нажимай еще раз, смотри, все упало. Я рип. Я Но оно сейчас отлагает, то есть я недолго нажал. Игра все равно продолжается. Это вы в ММ играете? Да, это ММ, это напарники. А где я противники? Так они вышли сразу. Они. Ну, я когда первый раз так сделал, они не смогли больше зайти. То есть они. Вот, видишь, они зайти не смогли. Вот. Прикольно. Наверное, они так и запанили, слушай, так ты сейчас можешь сейчас выигрывать так все игры. Когда я буду жив. на опять зажми просто. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Вот время. Ну, можно и не сейчас было? Не-не, посмотрим, будут ли они на спауне стоять, как они все будут вести. Отжимай. Я отжал уже. Можешь меня в лобби пригра... При... пригласить? О, oh, смотри! What? Смотри! Зажиг, зажиг. Is there anything broke with the server? Ah, да, да, да да да вижу Да, это у всех сервер просто зависает, у всех совершенно Короче, не мой метод просто пофиксили, а это не стали Смотри, смотри В этом гарпу тут три метода Смотри, Есть. смотри, вот все стоят на месте, вот тут вот стоят И они... сейчас вот, сейчас отлагаю сервер... вот, да, все так же стоят на сервере <с <с а мы, а мы можем бегать что А, нет, мы не можем бегать. Мы ну, тоже Ищу, хочешь? Сервер проблем, сервер проблем. Смотри, я могу вот так вот нажимать время от времени. Да, ага. и, и меня все равно вернется, туда, куда это началось. А, тут есть кнопочка, она называется, э, типа, за зафризив всех кроме меня. А, я, вроде, не знаю, какие тут надо правильные настройки поставить. Но, в общем-то... Э, да, фризов будет... реван, поставь. Отвали, не убивай, нет, ты не убьешь меня, чувак. О-о-о-о-о-о-о, так, так, так, так, так, на голову насолился. на голову. Скин за горку. Гитлер, это Гитлер, я убью, убью Гитлера, упал. <свят> вот так я убью Гитлера. Он как крыса напал со спины, но я дал ему жесткий тапочек. Ну смотри, все, это, ну это работает, у всех это лагает. А, ну что, дорогие друзья, продолжаем тестировать а, этот невероятный эксплойт. А, ну что, смотрим. Uh, что будет, если мы включим сервер фрейзер, нажмем на и и происходит следующее. Да, это, это все еще работает. Uh, в общем-то, просто все фризятся, время сейчас откатится назад. То есть сейчас вот 44 секунды, сейчас станет обратно. Смотрите, 52 секунды. Все стоят на месте, просто никто не понимает, что происходит. Смотрите, 47 секунд. 44, все, обратно 50. Смотрите. Все, и никто не может двигаться. И дело в том, что если я зажму это слишком сильно, это матчмейкинг. То все. Все. Все просто банально крашнуться. Давайте включим, не знаю, ВХ, что ли. Так, противники. Где противники? Смотрите. А, давай, давай, давай, давай, давай! Я смогу его убить, я смогу убить. Нет-нет-нет-нет, ты меня не убьешь! На яшечку нажимаем. Так, так. И где же он окажется? Где? Куда, куда мне стрелять? Непонятно, но сейчас отлагает. Убил! Боже, да это реально типа помогает играть. Так, патронов нет. Оп, он тут вот. Мы можем... А, это еще работает как ЕСП. То есть мы можем увидеть, где он. Выходить вот так вот стрелять. Так, он вот стоит вот тут вот за стенкой. Значит, мы стреляем куда-то вот, вот сюда вот. Вот! <свист> ну, это, это как бы гениально. Это просто вот... Гениальнее некуда, да? Отличная игра CSGO. Так, давайте зажмем на чуточку. Чуточку побольше. А то что-то это? Вы офигели, что ли? Вы что, не выходите? И всех просто крашнуло. Смотрите. Они Ливнули с матчей Они все просто ливнули с матчей И я остался один в игре О, зашел еще один Вупа, а его же забанило О, их же... Их всех забанило Но они все равно зашли 7 дней бана Серьезно? Сейчас все равно их забанит Если я еще раз так нажму сильно Вау Давайте нажмем И, да, все покидают эту игру. Но у нас технический перерыв. Напоминаю то, что время у нас вот такое вот. 25 мая 02.35. У меня это 4.35. Потому что сейчас я играю не... О, господи, что это? Хм... Я что... Погодите, я что, сломал? 0.27, остановилась? Серьезно? Так, сейчас разлагает, меня скорее всего телепортирует. Время 1.05 Это компетитик, убил. И с анимацией мечты у меня, мягко говоря, не то. Раз, два, три, четыре, пять. Так, посмотрим, смогу ли я отлагать после такого. Так, ну что, зашел я, значит, на сервер, а, половина людей уже, в принципе, покинула игру. Но ничего, эта цифра, она не конечная, думаю, сейчас покинут игру еще больше людей. Да, меня выкину, пробуем переподключиться к серверу, попытка, думаю, будет неудачная, вот с Кости все, все отлично с ним, он тут на сервере, сейчас он раслагает он останется один. Его все это время не выкидывает, а нам все это время, о, вот, все, он остался один. Она все это время капает э, таймер, как будто бы мы вышли с сервера. Время ожидания, соответственно, у нас идет. А, а я подключиться к серверу не могу почему-то. Попробуем еще разок. А, вот, все, смог. <coughs> Сервер отлагал, и я сейчас, скорее всего, появлюсь. Вот. Э, нет. Э, стоп. Ну no лав. А почему. Почему у него отображается другой. Странно, у него отображается другое имя, а тут отображается ну, Love. Э, ладно, что-то перепуталось, короче. Да, ну, в итоге все мои, кстати, чуваки зашли, хотя некоторых из них забанило. Можно нажать еще раз, и опять-таки будут лаки, и, Но, скорее всего, сейчас всех просто ликнет. Но, в общем-то, все, дорогие друзья. Uh, всем удачи. Надеюсь, то, что Valve пофиксит этот баг, потому что, ну, тупо неприкольно, короче, будет играть, если будут такие лаки. А они, скорее всего, будут. А uh, вкус я не буду давать никакую деолалку. Если кому нужно, то, короче, сами найдете. Поэтому, да, всем Ольвидорочи и пока.